Привет, друзья! С вами опять Зажикалочка. Это видео о мексиканских ресторанах, еде и напитках в старом городе Сан-Диего. Истинные поклонники мексиканской кухни хотят знать, кто готовит лучшие тамалы в городе, у кого есть собственная тортиллерия, изготавливающая выпечку прямо у вас на глазах, чей острый соус дает больше всего вкуса, кто делает маргариты свежими. В старом городе несколько десятков ресторанов. Большинство из них мексиканских, поэтому достаточно трудно выбрать. Давайте зайдем сегодня в кафе «Койота». На протяжении более 30 лет это кафе остается одним из знаковых ресторанов, расположенных в историческом пешеходном районе в самом сердце старого города Сан-Диего. Кафе «Койота» признавался лучшим мексиканским рестораном 18 лет подряд. Тут всегда очередь. А еще можно заглянуть в окошко и посмотреть, как выпекаются мексиканские тортильи традиционным способом – амана, то есть вручную. Thank <laughs> you. Давайте пойдем часик отдохнем от прогулок, закажем маргариты и насладимся праздничной атмосферой. Пока наши бармены готовят маргариту, посидим в красочных дворах под открытым небом, посмотрим на брызги фонтанов, дополняющих атмосферу эспланады, обрамленные испанской архитектурой с красочными мексиканскими фресками и декором и вдохнем аромат цветов. you mind some separation? Maybe I should take another margarita, strawberry She'll have one too You have what? You have classic, I will have strawberry? Or which? Or maybe pomegranate? Yeah, margarita, so, uh, margarita. So, mango. mango Mango, okay, okay. Uh, Mango for that. Mango Okay, okay. okay. Yeah. and then for you it's gonna be on the rocks, the south Yeah, yeah. Sure. yeah. В первом городе мы нашли один уютный мексиканский ресторанчик. Здесь народа полно сегодня, потому что это, это, это, это, это, это каникулы, и мы собираемся пить маргариту. У него классическая мексиканская маргарита, а у меня из манго. На здоровье. Ник себе сделал лайм. Это классическая маргарита. А я заказала себе из манго. И лед мой сблендин в такую кашку. Это очень вкусно. Really Обычно на стартер они подают вот такие чипсы, кукурузные соусом, который называется сальса, Это очень вкусно. Это мексиканская буррито с, с рисом <с и фасолью. В конце вашего посещения вам предложат сделать вот такую фотографию на память. Посетив Старый город, вы познакомились с атмосферой и настроением многокультурного Сан-Диего. Я готовлю еще несколько видео про Старый город Сан-Диего, моих следующих о колоритном рынке местных изделий и, конечно же, о звуках Старого города. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы смотреть мои следующие видео. Ваша зажигалочка.